Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и. Эфисер! Да, и мы находимся в игрушке Hidden Shrink. Мы будем сегодня пугать друг друга. Ну или не oh, пугать yeah. Так. Хе-хе-хе. <смех> Что такое? Какой-то колокольчик. всего я пронажимал уже Чё так этот? но пока своего не видел ух oh, что у тебя там такое тут просто ну есть расскажи. твоего очень много uh -huh. в одном месте Это жесть просто да ну тогда не трогай <связь> куда? <связь> куда мне нести куда Чё тебе куда нести уже! Ты какой быстрый-то? А? Тебя ловить прям надо. Надо, надо. А чё за рассеивание да. волшебства? Это, видимо, против рун. Так, отлично. Клад, показать. Ну давай, попробуй. Я нашел. Я тоже, кстати, нашел. Так куда топать-то, елки? Это еще что было? <свист> Эй, -э, проснись! Я сознание потерял. И пой. Так, ладно. <свист> Ах ты зараза. <свист> Отлично. Отлично, начинается веселоха, да? Дайте так. мой шар. Так. Интересно, он сейчас этот. Будет что, кого помнить? Опа, Или не будет. Не знаю, но пока все в мою пользу. Ты опять что-то там ищешь? Я. Не знаю. Наверное. Да я уже видел тебя, господи. Хорошо, что ты меня видел. Ты знаешь, что я занят делом. Да. Господи, опять темнота. Вот и рядом шли ходишь. Ну ничего, у меня зато теперь ВХ есть. Или что-то типа того. Да? Хи. Это ты на меня что ли повесил? Я все ничего не трогал, хм. а че я звеню-то теперь <смех> дед морозная? Ага. где моя снегурочка? Сейчас ушатаю ее нафиг. тишина так откуда мне этот тащить все это дело я сам не знаю ты, ты там все собираешь да да собираю тихоньку <связь> <связь> причем я тебя напугал со своим же шаром в пути Пипец. А как прям будет прям тема? вот так вот пугать? Нет, я видел, что ты там да пробил. Берешь и пугаешься. Ой, блин. Отличное место. Где? Куда? Почему ты телепортнулся в другое место? Меня убило. Ушатало. Так... А мне тебя напугать нужно еще один раз. Так, стоп. Я Жесть. Так, может... Все будет спрятано. Ах ты козел. Где твой гребаный алтарь? Я уже хочу на него поставить какие-нибудь... О, блин. Какой-то призыв в алтаря. За... А, это типа он может вот тебе ты... пройти. О господи! А как ты меня нашел? А ты тут был? Да я понимаю, но я ничего вроде в руках не держал. Ну ладно. Было и видно было. Так окей. А тут еще собирать, это все можно. Ты умудрился теперь снять снять с себя два испуга моих: слиние, восстановление, вопли. Tá. Так. Где-то был шар. Ч ⁇ тут этого хрени всякая понатыкана? Отлично. Глушающий метеор. А ч ⁇ все же сам себя глушушь? <с kav -tick> Видимо. Блин. А какой момент я просрал? Какой момент? Так, где мои шары? Они. Теперь да. их не стало. Да ты что, правда? Ага. Угу. Как я обожаю эту хрень. Рулок где? Это хрень. Отлично. Слушай, а вот этот шар, который, он чё пропал, что Да. Я тебе его сбил. Пипец. Ну да, есть такое. А чё ты шар потерял-то, блин? А я алтаря не видел своего. Теперь увидел. <свист> да чё я тебя не могу испугать-то? А потому что я тебя напугал, у тебя сбилось. Ты <свист> <свист> <свист> просто еще книжку не читал специальную. Ну что можно еще сказать? Неопытен ты еще. В вопросах испуга. Ты... Да. Но я, я даже поначалу подумал, что ты меня успеешь выиграть. Но нет, это только показалось. Где же мои шары-то еще? Ага. Там их много где было? Какие-то отталкивающие ловушки можно воткнуть. <связывая> <связывая> <связывая> На ФСРГ уже не весело. <связывая> да, я не пугаю. Шо, да это я... понятное дело, тут дело в другом. Я не могу они ничего не найти. Страшные, да, они забавные. Вот чё. Так, стоп, где я прошел? Синее это мо ⁇ Yeah. Да я понял, что синий это тво ⁇ Толкивающая ловушка. Что тут происходит? Какая-то. Ах ты! <смех> ты где меня нашел? А я вижу шар валяется. А -а -а. Так я далеко от шара был. Ну ладно. Ну и я Ой, хотя бы вот ну да, но я хотя бы без шара. Так. <смех> да, блин, ну ты знаешь, <смех> что я тут поэтому. Да, да, да. Я здесь так. проверяю до конца все. Ну это хорошо, что ты здесь проверяешься до конца. Я пока пойду шарик свой положу. Ой, ее, меня опять. Ну, все, вернулась ко мне память, отлично. Что, что за дичь-то такая творится, да? Где мой алтарь? По-моему, я тут все проверял уже. О. Так. отличненько. А, ну и все, время закончилось. Слушай, ну, мы себя попугали конкретно так. Но зато я мастер по воплям, вот так вот. К сожалению, не получилось напугать ФСР до нервного срыва, но все-таки все получилось. Игрушка классная, если вам она понравилась, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления новых видео, оставлять свои комментарии. У ну, нас с вами сегодня был Дел и... эфисерк всем огромное спасибо за внимание и... <связь> <связь> всем удачи <связь> и всем пока.